Всем привет на моем канале! Сегодня покажу, как я заготавливаю яблочную пюре для приготовления зефира. У меня здесь яблоки весом чуть больше килограмма. Я взяла кислый сорт. вы берете сладкие, тогда вкус зефира будет довольно-таки приторным. Яблоки необходимо очистить от сердцевины. Я буду запекать их в духовке примерно 20-30 минут при температуре 180 градусов. Также есть варианты приготовления в микроволновке, мультиварке и просто на газу в кастрюльке. Выкладываю на профиль серединкой вниз и отправляю в разогретую духовку. Яблоки стушились, отправляю их в стакан вместе с кожурой. Пробиваю блендером. И сейчас небольшими порциями протираю через сито. У меня получилось вот такое количество яблочного пюре из килограмма яблок, минус вес миски, 60 грамм. Ну, примерно 700 грамм получилось пюре. Пюре я разделю по порциям 125 и 250 грамм. То, что буду использовать, составлю на столе, а то, что не буду использовать сегодня, я отправлю в морозиловку. Сегодня я буду готовить яблочный зефир. На 125 грамм ручным миксером. Честно говоря, я э, пару раз, наверное, только готовила яблочный зефир. Больше люблю фруктовые и ягодные. Сахар сюда я не добавляю. Пюре у меня постояло в холодильнике, забыла сказать. Добавляю сюда один белок. Белок у меня весом получается примерно 40 грамм. Взбивать я буду ручным миксером больше 300 ватт. Взбивала я около 10 минут. Вот такая пышная масса белая получилась. У меня отлично держится на винчиках. И необходимо приготовить сироп. 6 грамм агар-агара. 250 грамм сахара. И 80 грамм воды. Отправляю на огонь. Уваривать буду после закипания примерно 5 минут. Либо до температуры 110 градусов. Периодически буду помешивать сироп и одновременно продолжать взбивать пюреобразную массу, потому что за время, пока у меня будет вариться сироп, масса немножко начнет пузыриться и оседать. Такие ниточки тянущиеся остаются, сироп готов. Миску ставлю на силиконовый коврик, чтобы у меня она не ездила по столу и тонкой струйкой вожу. Зефир готов. Вот такой держит форму. Густой и стабильный. Ну вот отличие будет только во времени взбивания. После добавления сиропа я взбивала еще 2,5 минутки. Беру насадку 1М, открытая звезда, на 6 лучей. Отсаживаю зефир. Зефир отсадила и оставляю его стабилизироваться примерно 6-8 часов при комнатной температуре. Зефир стабилизировался и не липнет к рукам. Сверху посыпаю сахарной пудрой и собираю половинки. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у меня получился зефир, вкуснейший. Он настолько легкий, воздушный, пышный, пористый, влаги внутри нет. И он не резиновый. В некоторых рецептах принимают большое количество агара для быстрейшей стабилизации. И мне многие писали в комментариях, что э, не очень вкусно. А мой рецепт есть на канале, где я делала клубничный зефир. Очень вкусный. Этот рецепт немного отличается. Во-первых, он из яблока, Во-вторых, рецептура немножко другая. Очень вкусный. Кому рецепт зефира понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пробуйте, экспериментируйте. Все получится. Будьте здоровы всем. Пока-пока.